на мы сегодня играем майнкрафт у меня такая задача вам показать мой дом как я какой построил раз и вот короче просто не обращайте внимание что я за девочку играю обращайте на этот дом я вот пипец как ну почему-то мне казалось что он очень долго займет этот дом времени очень долго ну Но почему Ну, почему-то он немного, он всего лишь два дня занял. Один день я один этаж сделал ну, только второй, только вот крышу вот сделал, все стенки, а вот а, а в другой день, вот в другой день я уже всю вот выстроил почему-то, я думаю, больше он займет. Не знаю, просто я так быстро строю все время, не знаю, я на изи все время строю. Ну, ладно, а на этом пока тут сейчас прогулялся, я покажу вам первое, что. Коровка тут у меня живет, посетитель мой. Тут можно посидеть, вечерком посидеть, водички попить, ну и все остальное. Здесь телек, нажимаем на кнопочку и смотрим телек. И дальше. Тут у нас солик можно покушать. Вот так вот тут посадится, покушать. Тут у нас холодильник, вы думаете, как он работает, интересно. Что это такое, а я вам сейчас покажу. Например, ну я не хочу иду брать, я просто вам покажу это на вот этой вот голове тыкву. Берем так. Ложим туда и типа вот, Закрываем такие, открываем. Опа, нам выпадает какая-нибудь еда, которую мы туда положили, короче. И вот так вот идет, дальше идет. Ну, так вот и прикольно. это Мне нравится. Это я холодильник. Вы думаете, как я его сделаю? Вам сейчас покажу как раз еще. Нет. Я Тут не меня большое пространство, так что я могу Этому показать Берем кварцевый блок Ой, квадсовый блок Дальше берем Вот такую вот фигнюшку Не вот такую вот, а вот такую вот. И потом мы берем э, Рычаг Рычаг мы берем потом Потом берем какую-нибудь дверь Вот так, посмотрите мы... Ну и дверь выставляете Сначала так делаем, потом так Потом так вот так вот присаживаемся, потом так, потом вот сюда ложим нашу дверь. И, ты, и вот сюда вот только вы дверь зацепливаете, и все так получается. Ну, как-то так зацепил нормально. И, и нам вот так вот выпадает. Вот такая конструкция, очень легкая. Эй. Ну и короче, это все мы убираем, как говорится. Ну и тут просто у меня печеньки, тут у меня бочки. Типа я могу там м -м, брать еду, я еще не обусроилась, потому что у меня один раз не заснялось. Бы эту лестницу я вам потом покажу но я вот тут балкончик мы вот так выходим хочу вот сюда цветочки поставить сейчас мы как раз это и сделаем будет цветочки берем, давай один поставим вот так вот вот так вот На и вот тут вот, вот. так вот так подождите Вот этого значит блока. Ну и вот так вот у нас получается такой вот балкончик. Тут мы входим, тут у нас стекло. Вот так вот на наш, на наш там вид, на наш город вид. Тут а, могут два человека спать взрослых. Вот тут и, и специальные ящички. А вот здесь я сейчас буду спать, а вот мое место. Есть моя кровать глубенькая. Вот так вот. Все у нас. И вы думаете, зачем вот это вот? Я вам покажу сейчас. Это моя комната просто, да. Ну, самое главное, последнее. Последнее. Это вот такая горка. И она ведет прямо в наш город. И тут типа много горок. Мы можем рассмотреть как раз, пока едем. Вот смотрите. Опа, сейчас поехали. Едем, едем, и мы спускаемся как раз вниз еще. И к городу прямо мы приезжаем. Кажется, что мы сейчас вот эту вот влетим. Так, приезжаем, потом слазим, потом там делаем. Прикольно же получил. Ну и батутика он так и не показал. Это Аля строил В моем мире. Такой вот батутик. Там слизь под этой. Тут игрушки типа тут ну, это детский типа тут все тут это, можно порисовать а тут можно спрыгнуть вот так Надо сейчас мы полетел сразу ко, ко мне домой не это и поставим обратно мне кажется это очень круто получилось я даже не знал что это столько Мало времени займет before, find, Ну, я больше не, мо не могу ничего показать и же, что я тут сделал вот так вот, вот поднимаемся, в эту хрючку, потом сюда залазим, вот, и вот так вот есть. по этой, вот типа такой просто залазим так. Потом, когда мы залазим, видим, что у меня все оказывается, вот тут есть такой столбик. Ну, это просто, чтобы залезть. У меня же на креатив делать так, быстренько. И что я здесь написал. Но ну, не я мне альфа-мку, потому что я что-то а, не мог. Это, ну, не мог писать. По буквам А, З, Б, У, К, А. Азбука. Не знаю, просто мне было скучно, наверное. Я Сейчас покажу. разлечу и вам покажу. И вот я даже вам покажу, что надо сделать. Это! Угадайте, что не угадается никогда. Уточка! Уточка! И она просит, чтобы вы поставили лайк. Это уточка просит. Послалась в виде лайка была, теперь уточка. Это. А у меня как кого-то как, как не знаю. Сейчас посмотрим. На чего же это похоже? А вот это вот на лайк. Похоже, если еще считать, что вот тут бассейн получается. Вот так вот и так вот до этой. И все. Так, сейчас я вам что еще покажу. Я тут домик у себя сделал, алмазный. Тут новые окна я сделал. Запасной выход. Один сундучок. просто. Тут да, вам сейчас покажу, сколько вещей. Много всяких омаров, и все остальное. Это типа хотел голубой. Я делал такой. Типа, просто я не хотел бетон брать, потому что он, ну, такой вот типа. Не хотел брать. цвет. потому что он как-то все портит. Не знаю, мне надо светлее просто. Сейчас мы залипнем. Мы как раз потом посмотрим, что я все сделал. А как вот так вот? Прикольная штучка, это специальное дело. Если вы сюда на креативе заберетесь, вам потом оттуда не выйдете, я вам говорил. Потому что фиг э, вылезет его. Ну ладно, вы думаете, что здесь за дырочки? Ну что это такое за дырочки? Интересно. И потом вы такие смотрите. А тут темный цветочек стоит. Но это не просто так. Это дырки мы тут призвали, стали какого-то чудака с тремя головами. Я потом мы его кое-как кушатали вместе. Ну короче я вам покажу еще одну штучку, как можно сделать легкий стульчик. Ну это стульчик нужно сделать. Это очень легко. Что это делать до Ну все, это пока то, что нам нужно сейчас. Мы вот так вот делаем, откопадим. Потом делаем так, так, так, так, так. Ну пока так просто ставит. Ну, короче, вот так вот делаем. Так. Так, и вот так. Подождите. Вот так вот делаем. давайте вот сделать... Нет, наоборот, вот так вот. Вот так вот делаем, вот так. Тут ставим мы человечка. Эй. вот. Ломаем. так по чуть-чуть добавляем. Вот так вот. И так. Так вот и вот тут ставим мы вот так вот. Он падает. И тут у нас так, вот такой стульчик типа образовывается. Какой-то вот типа такого. все когда вот так вот уже набрало все мы должны вот так вот, больше, наоборот, поставить. Вот так вот. Вот так вот как-то смотрим мы наверх. Потом вот так вот ставим. Вот так вот ставим. Да, потом, потом тут ломаем. Вот так вот делаем. Дальше. Вот так вот надо. Вот специально это делать, чтобы типа подходило вот так вот. Вот, вот так вот. Так вот. Ну и чуть-чуть еще давай Так. Ну вот так вот делаем, такие мы не понимаем, что это такое. Такие думаем, думаем, думаем. Потом такие вот так вот делаем. Потом. Ну, не... вот так вот да, делаем. Потом. Делаем вот так вот. Там делаем, если не ошибаюсь, так. И так. И вот, лайфхак готов. Типа стульчика. Ну, надо вот тут добавить еще. Вам готов мега стульчик, только ничуть чуть-чуть не такой. Мы сейчас поможем этому у Сейчас. Все. Вы вкуснее еще умеет делать? Сейчас вам покажу. Ну и вот. Типа такого у нас сделано. Это очень легкий лайфхак. Это можно лайфхаком-то не называть-то нужно не называть. Просто я еще не знаю, как это делать. Я, потому что еще не, не поднаучился. Но пример, примерно показал. Ну, короче, вот так вот. Все делается, мы это все ломаем. Типа такой слугучик. я еще не научился это делать. Надо посмотреть, что он может сделать. Надо его для этого одеть. Радость. Вот. вот так вот. Слышите? я что делаем? Это убираем. Делаем вот такую штучку. Берем вот эту вот. Потом так. Потом вот этот вот, где этот переход как говорится. делаем здесь так делаем, а тут переход ничего делаем, он тоже у нас заработал и вот сейчас он должен работать ручками, как говорится здесь так делаем, тут переход нечего нужно делать ну и вот тут, тут, вот так. И вот ему надо дать. Посмотри, что он сделал. Посмотри, что его здесь. Йоу! Он типа освещает факел. факел он, он типа освещает так факел. Давайте еще попробуем делать вот так. В него переходник. Давай, и вот посмотри, что мы какой баг сделаем, что его кое-что застряло. Это мама, потому что это не нужно. Ну и он такой типа, уэй, куда пойдем? Типа ему его руки занялись уже все. И он не может, не знает, куда взять. И в ноги взял. Только освещает, типа, путь. Но... Ну, и ладно, а на этом мы закончим. Всем пока. Вы сегодня были на канале Ингейм. Да, с вами был продюсер Егор. Ну, короче, вы поняли. Ну, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, и, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока!